Всем привет, друзья! Завезла только что детей в сад, застелила постель, сейчас попьем чай, немножко приду в себя, потому что утро у нас начинается очень-очень бурно, каждого надо собрать. Вообще сложность для меня сейчас в том состоит, что нужно продумать одежду для каждого ребенка, в чем они будут в группе находиться, потому что в группах очень тепло, там можно даже в футболочке находиться. В чем они будут выходить на улицу, потому что вроде как погода классная сейчас, очень тепло, солнышко, но это такое обманчивое солнышко, поэтому здесь нужно быть предельно внимательным. И плюс еще два дня подряд в детском саду идут праздники, 14 февраля, а потом праздник... Встреча зимы с весной, в общем, нужна еще парадная одежда, поэтому вот постоянно-постоянно приходится в голове держать, кому что с собой дать, что надеть, в общем, вот так. Вчера ребята пришли домой вот с такими шариками воздушными в виде сердечек, каждому вручили, и Яну тоже, вчера 14 февраля был, поэтому вот они довольны, они вчера поздравляли девчонок, в общем, у них там какие-то выступления, представления, да здравствует обед. Посмотрите, какая это красота. Мне прям сегодняшний день нравится очень. Все очень-очень вкусно. На обед рис с мясом и с овощами. С большим количеством овощей и зелени. О, спасибо, Сережа, мне немножко подсветил. Смакота. Смокота. Я себя словила на мысли, что я сейчас детский сад посещаю чаще, чем какое-либо другое заведение. У нас утро начинается с того, что всех собрала и повезли мы. Мы сейчас Сережа вместе везем, потому что на трех детей сложно. Мальчика в одну группу, Янчика в другую. Как-то мы так стараемся ну, распределять немножко свои обязанности, и походу мы еще забираем мальчишку, который э, с нами недалеко живет от нас, наш сосед, он учится в школе в пятом классе, мы его в школу завозим, сами в садик, но ну, благо дело школа граничит с детским садом это практически на одной территории он еще с музыкой все время этот мальчишка и у нас такая веселая компания в машине потом днем я забираю я на э, до сна он покушал пообедали детки я его забираю и где-то через два с половиной часа я в общем практически круглосуточное движение в одном направлении это одна и та же траектория но в принципе, со следующего года эта траектория продолжится, потому что нам в школу, в школу тоже по этой дорожке, в этом же направлении, но Ян будет в детский сад, а мальчишки в школу. Вот так. Иду, иду я по дорожке. Идут мои ножки по дорожке. В одном и том же направлении, что и с утра, и днем. сейчас. Смотрите, какое солнышко, Ой, классно. Уже травка пробивается. Супер. Пришла забирать Яна. Смотрите, как тут украсили к администратору Валентина шарики. Подушка антистресс. Все как надо. Здравствуйте. Сейчас нас отсюда выведут. Уже собирают. Был обед, он покушал, пахнет так борщиком. Вкусно. Только покупалась. Ян сегодня в садик не пошел, не захотел, сказал не хочу. Зато когда с мальчишками мы вышли, и я их повезла уже, ну, начала усаживать в машину, он начал кричать, а я, я, топ-топ, так мы же в садик, и я тоже. Ну, все, его надо было одевать, поэтому оставили дома, завтра пойдет. Ой, ребята, у меня за последние полтора месяца вообще чудеса происходят. Поломалась сушильная машина. Сгорел чайник. В машине, куда наливаешь жидкость, там что-то с баком, ну, в общем, сколько бы ты жидкости не наливала, она вытекает. И вот неделю назад у меня что-то с духовкой. Ну, все, что я не запекаю, все горит. Какой бы я режим ни ставила, не поворачивала, там конвекцию, либо верх, вниз. Одинаковая абсолютная температура. Причем температура. мне такое чувство, что. Но она увеличивается, увеличивается во время приготовления, во время выпекания чего-либо, потому что у меня все горит. Уже сегодня тогда займемся не своими делами, а займемся детьми, потому что детям нужно удочки где-то найти на выступление. Также нас пригласили еще на детский день рождения в субботу, мы пойдем тоже мальчишке, нужно выбрать подарок. Ну и волосы сейчас высушу, будем выезжать, заеду к Марку в детский сад, завезу ему другую куртку. Я как-то сегодня ребят вообще не по погоде одела, ну Ренат более-менее, а Марку надела весеннюю курточку, она такая тоненькая, хоть там и свитер, но нечто. Оказалось, сегодня будет солнечно. Потому что до этого дни были такие теплые очень. До плюс 10 доходила, Они жаловались, что им жарко. А сегодня утром вывожу и понимаю, что Марку будет холодно. И он идет такой трясется. Поэтому надо успеть до 11 завести, поменять куртку ему, <теплую> на теплую. В общем, вот так. Мы в прошлом видео с вами обсудили тему детского сада. И мне очень многие написали, Аня, отведи детей в хороший частный садик и будет тебе счастье, Но ведь речь шла не о том, частный, государственный садик, речь шла о добросовестности, о порядочности человеческой. Поэтому как в частном садике, так и в любом другом люди такие есть везде. И мне очень много в инстаграме, в директ написали люди, которые работали в частном садике, тоже приводили примеры, что ну, это через одного. Добросовестность человека через одного один там пыхтит, и к вечеру приходит, уже домой у него сил нет, потому что он над этими детками, как бабочка над цветом. Это чисто человеческий фактор, и абсолютно ни при чем здесь детский сад. Так я категорически была государственным детских садиков, и я уверена была, что дети пойдут в частный, но так получилось, что, видно, не просто так получилось, что я... Два раза попадала в частный садик, один в городе, в центре, ну, достаточно хороший он по отзывам был. Я, когда работала дизайнером, я делала замеры, и делала замеры как раз во время работы детского сада. Пришла, там детки кто-то кушал, они к нам спать ложились, у них обед был. И это был частный детский сад. И я тогда, помню, провела, наверное, два часа, два с половиной, но достаточно долго, чтобы для себя сделать какие-то выводы и обратить э, внимание на кое-какие детали. Вот мне э, многие вещи показались странными, потому что где-то там какая-то полка, поломалась, она так поломанная и лежала, где-то провода торчали, где-то было их очень много, они вот так прям накручены были, как-то странно. В общем, доступе для детей это в детской комнате, игровых, где они были. Потом какие-то средства для мытья, там, химия, в общем, тоже она стояла достаточно в открытом доступе, можно так сказать, брошена была. Ну, то есть, какие-то такие нюансы. В общем, не очень мне показалось. Место с идеальной чистотой, как, как по мне, для частного детского сада. И детский сад, который находится рядом с нами, вот частный, куда мы ходили с Марком и Ренатом. Ренат на шахматы, а Марк на гитару пробовал ходить. Вот я пока их сидела, ждала. И, ну, Сначала, когда ты приходишь, первое впечатление очень все нравится. Потом уже начинаешь сникать какие-то детали. Да? И когда смотришь, вот приходят родители, написано, что обязательно, пере... обязательно либо снимите обувь, либо наденьте бахилы. И это правило практически никим из родителей не соблюдалось. И все шли вот так вот в грязные обуви. В общем, дети почему-то ходили в общем холле в тапочках, а взрослые родители сидели в этом же холле в грязной в грязных ботинках и для меня это было странно никто не делал замечаний никто на это не смотрел и еще вот большой такой момент произвел на меня впечатление когда я видела что воспитатель в той обуви которая находится внутри детского санта в самом помещении она вышла на улицу походила там и пришла даже не переобулась то есть также пошла по группам в этой же обуви меня это насторожило немножко но ну как-то так я Обратила на это внимание и запомнилась. Здесь, куда мы ходим, я смотрю, здесь такая стерильность. Здесь, во-первых, все ходят в масках воспитатели, няни. Я понимаю, насколько им тяжело, невероятно тяжело. Но они все на улице с детьми в масках, в помещении, в масках, мне уже их, честно говоря, жалко. Постоянно стоит женщина на входе, все время протирает после каждого протирает пол, родителей вообще не пускают без масок, и тоже постоянно там после каждого, ну, все настолько чисто, все настолько стерильно. Кстати, вчера стерильно. Вчера, кстати, забирала детей, приехала машина и привезла целую кучу игрушек новых. Ну, Но садик, видно, только только наполняют всем этим добром, и весь коридор был заполнен этими игрушками. Такое впечатление, конечно, очень ярко. Они, видно, принимали товар, потом будут распределять по группам. Если затрагивать финансовую часть этого вопроса, то экономия на государственном садике просто колоссальная. Вот э, детский сад, за который я вот перед этим рассказывала, частный, там уже цена дошла за сутки, по-моему, 480 чем-то гривен, плюс отдельно ты еще должен заплатить за еду. Ну, достаточно дорого. Я считаю, что дорого, и дети, я понимаю, что многие остаются там на полдня, это как-то дешевле, но если мне посчитать за моих троих детей, то это существенная сумма, и как бы так, сомнительно немножко. Достала из холодильника свой вчерашний эксперимент. Сейчас расскажу, что это. Но ну, пахнет апельсином. Вчера готовили с детьми сок апельсиновый. И за счет того, что апельсины очень-очень сухие внутри, чтобы напоить всю семью, у меня практически ушел где-то килограмм с хвостиком. Ну и целая гора шкурок. Я смотрю, ну жалко как-то шкурки выбрасывать. Думаю, приготовлю цукаты. Нарезала маленькими кубиками, начала варить в соусе. А потом, думаю, добавлю я, наверное, немного желатина и сделаю из этого что-то вроде, как что-то вроде мармелада. Сейчас попробую достать, порезать на кубики и буду дегустировать. Мне самое интересно, что получилось. Так, вблизи. Вот такой блинчик получился. Он невысокий, потому что форма широкая. Он у меня еще на форме. Сейчас я его вот так подниму. Я, наверное, переверну сюда. Ляп. Так. Вау. С этой стороны так красиво. Сейчас возьму ножик, порежу это. Так. Ну, на вид к лукум. Попробую. Ребята, боже, как это вкусно. Обалдеть. М -м -м. Апельсиновый луком получился. Сейчас я обсыплю крахмалом. Чем там присыпают? Крахмалом, по-моему. Так, все живы? Все на месте? Вы упали у меня? Так, сейчас попробую одной рукой. Как говорит Ренат, бомба-ракета. Так, это точно бомба-ракета. Чего я так раньше не делала? Во-первых, делает просто очень. Ну, единственное, что варила я долго, чтобы он сиропом я в два этапа варила, но можно и в один. Тут, тут, тут ничего нет, кроме шкурок и сахарного сиропа. Все. Так, немножко крахмальчиком и сюда все выкладываем. М -м -м. М -м, класс, мальчишки с садика придут, восторг будет у них ну все, мы нашли выход, а тут дети часто просят мама, купи мармелад а я начинаю считать состав просто ужасаюсь все, вот вам и мармелад это, ребята, очень вкусно Просто божественно. Сейчас Сережа нам попробовать. Круто. Очень. Главное не сидеть до прихода мальчиков.